Здравствуйте, дорогие друзья! Мы снова вместе. Замечательно, что мы продолжаем с вами нашу работу, нашу деятельность, осуществляем закупки. Это касается всех, и заказчиков, и поставщиков. Жизнь продолжается и ставит перед нами новые задачи. Сегодня мы обсуждаем крайне важную тему, очень острую тему. Это приемка поставленных товаров, работ, услуг и в рамках 44-го федерального закона, и в рамках 223-го федерального закона. Здесь будут очень близкие ситуации, очень схожие проблемы. И пути решения тоже в значительной степени тут будут, в общем-то, одними и теми же. Наша задача напряжение снять, позволить заказчикам и поставщикам вырабатывать эффективные условия взаимодействия с учетом того, что приемка, ну, наверное, самый главный проверочный элемент всей закупочной деятельности. На приемке мы выясняем до конца, тот ли товар. Результат работы услуга получена заказчиком, совпадают ли его ожидания с тем, что по факту предоставил ему поставщик, а значит, есть ли основания для оплаты, да, самого главного для поставщика такого проверочного момента, ради чего, собственно говоря, он взял на себя эту тяжелейшую ношу. Поставка по государственному контракту или в рамках договора, заключенного по закону 223 ФЗ. Так что нам здесь есть, друзья, о чем поговорить и что обсудить. Мы с вами посмотрим, что такое правило приемки и какие требования закон здесь содержит, на что нужно опираться. Действия заказчика, действия поставщика на приемке. Основания для отказа в приемке. Во-первых, какие могут быть основания, во-вторых, как их оформить, ну и, наверное, самое главное, как сделать так, чтобы эти основания оптимизировать, нивелировать, совсем убрать. Электронная приемка – новый инструмент которые сейчас активно применяются в рамках законодательства о контрактной системе, но, конечно же, придет и в закон номер 223 ФЗ. И сейчас уже есть заказчики, которые им пользуются, ну а в будущем, думается, что, наверное, это будет общим правилом таким. Мы рассмотрим с вами основные нарушения, с которыми сталкиваются заказчики и поставщики на приемке. Ну и поговорим о том, как сделать свою приемку эффективной, успешной, результативной. Итак, что такое приемка? Важнейший этап исполнения обязательств по контракту и договору. На приемке выясняются все обстоятельства закупки. Заказчик и поставщик встречаются... Ну, хорошо бы, чтобы они действительно лично встретились через своих представителей и организовывают передачу от поставщика заказчику товара, результата выполненных работ или услуги. Если заказчик не готов принимать результат объект закупки, он должен направить своему поставщику мотивированный отказ. Вот это крайне важно. Нельзя отказаться произвольно просто так, потому что передумал или больше не хочу приобретать объект закупки. Отказ может быть только мотивированным. Приемка – это основание для оплаты. Это источник получения денежных средств поставщика – и обязательств по оплате у заказчика, поэтому еще так много внимания данному элементу уделяется и в законах, ну, конечно, и в практике. Если заказчик от приемки уклоняется, всеми силами не пускает к себе поставщика, не желает с ним встречаться, хотя все для этого уже созрели условия, это не освобождает заказчика от оплаты. Это поворачивает взаимоотношения несколько в другое русло, и от поставщика требуется в данном случае доказать, что объект закупки соответствующий у него есть, а если это так то тогда и основания для оплаты будут все равно сформированы. Так что здесь у нас, друзья, много с вами таких и подводных камней, и просто айсбергов самых настоящих. Если мы посмотрим законы в 44 и в 223, что мы в них увидим в отношении приемки? В 44-м несколько базовых правил есть. Порядок осуществления заказчиком приемки, сроки приемки, Оформление результатов – все это должно быть четко прописано в контракте. Также закон упоминает, что если заказчик нуждается в приемочной комиссии, то он может ее создать, и тогда в нее будет включено не менее пяти человек, может быть больше, пожалуйста. Но если заказчик в комиссии не нуждается, например, простая закупка канцелярских товаров – на небольшую сумму, ну, например, по запросу котировок, зачем комиссия? Достаточно одного-двух сотрудников из хозяйственного отдела, кто это все дело пересчитают, примут и подпишут накладные. Конечно, всегда заказчик принимает решение, каким образом он будет приемку осуществлять. В 223-м федеральном законе ничего по приемке не отрегулировано, но. Как обычно, сноска на положение о закупках заказчика. И надо смотреть туда, и, как правило, многое заказчик в своих положениях определяет по такому важному этапу взаимоотношений с поставщиком, как приемка. Что нам говорит Гражданский кодекс Российской Федерации? Приемка сложный процесс, а иногда просто крайне сложный, если объект закупки, например, имущественный комплекс или технологически сложное специализированное оборудование или объект капитального строительства и так далее. Друзья, мы понимаем, что тут может быть масса вопросов, которые на приемке заказчик с поставщиком будут разрешать. Федеральный закон о техническом регулировании содержит правила приемки для подобного рода сложных объектов. Госты, инструкции, отраслевые стандарты, масса разнообразнейших нормативных актов действуют на разные отрасли хозяйственной деятельности. Если предусмотрены испытания того же самого оборудования на приемке, Понятно, что его необходимо будет проводить и результат испытаний, и будет открывать дверь подписания приемочного акта. И так далее. Главное, что надо определиться, что в данном конкретном случае будет регулировать приемку, и какие документы по итогам приемки будут формировать заказчик и поставщик. Есть несколько обязательных условий, без которых приемку осуществить ну, просто невозможно. Порядок приемки, то есть те действия, которые осуществляют представители заказчика и поставщика. Сроки они могут быть очень короткими, а могут длиться даже неделями, если оборудование, например, в тестовом режиме должно отработать какое-то время. Но в любом случае по результатам будет заказчик и поставщик судить, Тогда, когда будут установлены соответствия того, что есть по факту, тому, что прописано в контракте или договоре. Количество проверяем, объем, параметры, характеристики, функционал, целевое назначение и иные требования, которые все в документах у нас зафиксированы. Вот что такое приемка? Ну, по факту, да, мы сравниваем, что у нас есть на самом деле и что в документах требуется. И выносим уже свое решение. Да, соответствие полное есть все, совпадают параметры, характеристики и качества или нет. Какие-то параметры выпали, существенные они или нет, будет нам очень важно, и какие мы будем дальнейшие решения принимать, чтобы эту ситуацию исправить. Задача поставщика на приемке – передать заказчику объект закупки, обеспечить то самое полное соответствие всех параметров, характеристик и функционала требованиями закона и заказчика, не забыть подготовить всю сопроводительную документацию, по ним у нас отдельные как бы бывают вопросы, Подписать надо вместе с заказчиком документ. Всегда две подписи мы видим, заказчика и поставщика. Это акт приемки, как правило, как правило, но закон нас не ограничивает такими узкими рамками. Пожалуйста, если у вас есть какой-то иной порядок, это тоже допускается. Спецификацию мы, например, совместно подписываем, почему бы и нет, или акт тестирования. Пожалуйста, главное, чтобы документ был. После этого поставщик уже с легкой душой может ожидать оплату, ну и возврат своего обеспечительного платежа по контракту или договору, если он вносил деньгами обеспечительный платеж. Вот, собственно, его задачи, да, и такая как бы, установка. Что у заказчика? Заказчик должен на этапе приемки понять, удовлетворяет ли он свои потребности, ради которых проводил закупку, или нет. Может он встроить приобретенный объект закупки в свою хозяйственную деятельность, совместить его со всеми своими хозяйственными процессами и задачами? Эффективно использовать в дальнейшем объект закупки, он же деньги на него тратит, и вечный вопрос эффективности расходования средств, он здесь также очень остро звучит. Соблюдено ли законодательство и специальное, узкое, техническое, и контрактное, либо закон номер 223 ФЗ. Ну и после всего благополучного такого, после благополучного исхода дела, заказчик в единой информационной системе размещает факт приобретения товара, работы или услуги, по 223 закону будет еще отчетность, а так в реестре договоров, в реестре контрактов появится вся необходимая информация, и подвесит заказчик документы приемки. На приемке заказчик должен убедиться, качество соответствует всем установленным требованиям ГОСТы, регламенты, СНИПы и так далее, и так далее, Количество, точно то, что было предусмотрено контрактным договором, технические характеристики четко по техническому заданию, условия поставки также исполнены, не будем забывать, это очень важно, порядок поставки, соблюдение там какого-нибудь температурного режима, условия наладки, монтажа, ввода объекта в эксплуатацию, ну и, конечно, друзья, сроки, наш вечный бич закупочной деятельность, да и не только, и в жизни вообще, в принципе, сроки крайне важны. И здесь также мы с ними, конечно, будем сравнивать то, что по факту у нас получилось. Дополнительные условия поставки бывают очень и очень обширными. Соблюдение правил перевозки товаров, сохранность нам нужна, укладка. Температурные режимы, пломбы, упаковка, если было повреждение грузов пути или не было, всякая там порча, недостача в дороге, порядок приемки, то есть последовательность действий определенных бывает крайне важна, если у нас технически сложная продукция. Иногда в приемке нужно сделать перерыв, друзья, а очень просто, если прием подлящаяся. И в середину вклинились у нас выходные или праздничные дни. В этом случае надо продумать, как будет в сохранности объект закупки наш находиться в этот срок. Какие-то, может быть, надо мероприятия осуществить для того, чтобы он в это время функционировал, тоже оборудование, чтобы оно работало, например, или наоборот, чтобы оно как-то сохранялось в нужных условиях и так далее, очень много чего. А, правила приемки, они бывают крайне сложными, вот, например, с оптикой, да, если а, так, технически сложная продукция поставляется, там у нас и световой температурный режим, и правила ввода в эксплуатацию определенные, сложного оборудования, много вопросов, вот все это надо отследить. Сроки разгрузки, сроки ввода объекта в эксплуатацию, условия о недостатках. Мы о них с вами отдельно сейчас будем говорить, они просто крайне важны. Если есть и предусмотрено контрактом, договором, демо, демонстрация, как работает то же самое оборудование, техника, приборы некоторые, конечно, обязательно это будет проводиться. Испытания обязательно будут проводиться, выборка товара будет проводиться пробы, даже экспертиза, если она предусмотрена, какая специализированная, да органолептическая, например. Вот это тоже все сюда. То есть, как вы понимаете, дополнительных условий может быть масса, и они могут быть очень-очень непростыми. Действие заказчика и поставщика на приемке. Поставщик поставляет товар, предоставляет результат выполненных работ, оказывает услугу обеспечивает на приемку явку своих представителей. Друзья, вот это очень важный момент. И не всегда участники, будущие поставщики, относятся к нему с должным вниманием. Не хочется ехать в другие регионы, тратить силы, деньги, людей направлять, и отправляется поставка с какой-то транспортной компанией, с перевозчиком, например, и все. И дальше уже заказчик там сам. На приемке все осуществляет, отправляет поставщику только документы. Из этого масса проблем на самом деле рождается, друзья. Поэтому, когда мы видим в условиях контракта, договора такой порядок, как присутствие на приемке представителя поставщика, это не просто так. Скорее всего, действительно необходимо совместные действия осуществлять. Как-то вместе взаимодействовать на приемке, убеждаться в неких фактах. И в этом случае надо обязательно продумывать свою деятельность так, чтобы на момент приемки представитель поставщика у заказчика был. Будут устанавливаться соответствия по количеству, по качеству, по пригодности. Все параметры сравниваться, характеристики устанавливаются. В учет, в сравнение пойдут и сметы, и проекты, ну и техническое задание в первую очередь. Какая-то дополнительная информация, эскизы, чертежи, сертификаты, спецификации. Накладные обязательно нужны нам, если мы имеем дело с товаром или с материалами. Документы изготовителя потребуются. И всегда заказчик прописывает, когда приобретает продукцию определенную, в договоре необходимость вместе с продукцией ему такие документы предоставить. Инструкции по применению того же самого товара, паспорта на товары, на оборудование, на материалы, которые используются при производстве работы или оказании услуг, сертификаты соответствия, если товар сертифицируется. Друзья, конечно, перечень не неполный. Может быть, еще целый ряд требований дополнительных по документации. Все это на поставщике. Отдельно хочу напомнить, что если мы поставляем товары иностранного производства, привозим их из-за рубежа, нам надо обеспечить всю документацию на русском языке. Еще и удостоверенную в соответствующем Органе или в соответствующие инстанции вот по медицине, например, да, у нас очень жесткие требования, как должны быть переведены инструкции к тем же самым лекарственным препаратам, к медицинским изделиям, как они должны быть заверены, потому что заказчик дальше не имеет возможности самостоятельно все это переводить, ждать, когда оно будет готово. Это все сразу приезжает вместе с товаром, вместе с объектом закупки. Важную обязанность поставщика необходимо также помнить. Если будут на поставке, на приемке обнаружены недостатки, поставщик должен быть готов в кратчайшие сроки их устранить. И в контракте и в договоре мы быстро с вами найдем порядок устранения выявленных недостатков. К этому надо быть готовым. Что касается обязанностей заказчика на приемке. Заказчик обеспечивает приемку. И тут, конечно, несколько неравные условия у нас, друзья, потому что поставщик организовать приемку не может. Это не от него зависит напрямую, да, посленно, конечно, от него он должен быть, он должен объект закупки предоставить, но напрямую именно от заказчика. Если заказчик не откроет двери своего предприятия, поставщик не попадет туда с товаром, это понятно. Поэтому на заказчике основные моменты организации приемки. И вот эти все мероприятия, которые предусмотрены договором и контрактом, прежде всего на заказчике. Поставщик должен быть готов все выполнить, починиться, успеть в сроки сделать. Но, так сказать, такой вот момент организации ⁇ это головная боль и обязанность заказчика. Далее заказчик принимает кроме объекта закупки и всю предусмотренную контрактом и договором документацию. Оформляет акт приемки. Редкий случай, когда акт приемки делает поставщик. Как правило, заказчик поставщику дает незаполненный акт форму, которую уже надо дополнить сведениями определенными, и стороны будут подписывать этот документ. Если на приемке заказчик принимает решение отказаться от объекта закупки, он должен составить мотивированный отказ. Крайне важное условие, мы его отдельно, конечно, с вами обсудим, поскольку оно очень-очень серьезно влияет на взаимоотношения сторон в данном случае. Удостоверяются на приемке только те факты, которые установлены. Акты приемки подписывают представители поставщика и ответственные лица заказчика. Поэтому только то, что видим, только то, в чем уверены, только эти сведения попадают в акт приемки. Заказчик проверяет соответствие поставленных товаров, работ, услуг количеству, качеству, функционалу, параметрам, характеристикам, указанным в техническом задании, в договоре, в контракте. Также заказчик проводит анализ предоставленных документов. Напомню, это большой перечень, прежде всего накладные, конечно, также документы изготовителя, инструкции, паспорта, сертификаты, спецификации, акты о, например, результатах проверки, о прохождении технических испытаний и так далее. Вот видите, друзья, здесь очень зона взаимодействия такая э, большая, комплексная. Надо много о чем позаботиться, вообще подготовиться к приемке, и это хорошо, правильно, качественно. Это и есть та гарантия, которую себе поставщик создает для того, чтобы выполнить обязательства по контракту полноценно и получить свои деньги. Ну а заказчик, как экзаменатор, в данном случае выступает на приемке, он тоже заинтересован в закупке, но при этом не должен ни в коем случае пропустить какие-либо нарушения несоответствия, иначе для него это будет колоссальная проблема. Поэтому, как видите, мы здесь вот в таком находимся действительно напряженном достаточном взаимодействии. Важное право заказчика. Если на приемке будут выявлены недостатки, у заказчика есть право обратиться к поставщику для устранения этих недостатков в самые короткие сроки. Давайте взглянем возможные варианты приемки. Итак, первый вариант, ну, идеал, к которому мы все стремимся – Товары поставлены, работы выполнены в точном соответствии с контрактом или договором, услуги оказаны полностью, все четко совпадает, каждый критерий у нас получает свою галочку ⁇ да есть ⁇ соответствует. Ура! Все получилось. В этом случае заказчик и поставщик подписывают так приемки и, так сказать, благополучно, к взаимному удовольствию расстаются. Второй вариант, более распространенный, честно говоря, на приемке выявляются недостатки. Количество может быть не совпадать, качество в какой-то степени не устраивает заказчика, нет полной комплектности, не выполнены полностью требования по безопасности, параметры не совпадают, экологические характеристики, увы, надо, так сказать, со скрипом подтягивать, ну и так далее. Масса, может быть, самых разных нарушений, ну и вот заказчик их обнаруживает. Что в этом случае делать? В этом случае определять меры и сроки по устранению этих самых выявленных недостатков. И акт приемочный будет подписан только после того, как все это будет устранено и заказчик получит удовлетворение от объекта закупки. Ну и третий вариант. Увы. Печальный. Товары не поставлены, результата работ нет, услуга не оказана, либо выявлены настолько существенные нарушения, что они препятствуют использованию объекта закупки, не дают заказчику тех выгод экономических, на которые он рассчитывал, когда договор и контракт подписывал. Нет у него возможности использовать этот самый объект. Тогда никакого акта, разумеется, подписано не будет. Ну и заказчик должен принять решение. Либо эти недостатки действительно можно устранить, и какой-то срок дается поставщику, либо ничего уже сделать нельзя. Потеряли договор, потеряли контракт, и надо готовиться к одностороннему расторжению. Но, ну, например, в том случае, когда... Подрядчик должен был построить объект или отремонтировать объект, срок приемки наступил, а он даже не приступал к таким работам. Понятно, что он не сможет это сделать, потому что это и длительность, и очень серьезные, большие ресурсы, и время, понятно, что ушло. Тут ждать уже нечего, одностороннее расторжение, конечно. Что нужно знать про недостатки? Как вы видите, от характеристики, от категории этих недостатков... Зависит, собственная судьба закупки. Если недостатки несущественные, заказчик вправе приемку провести. Акты подписать, указать в них эти самые несущественные недостатки, естественно, обязать поставщика в самые короткие сроки их устранить. Ну, например, закупается офисная мебель. Она очень даже себе все нормально но единственное, немножко разболтана фурнитура ручки прикручены к дверцам не очень плотно да там какие-то вот такого рода есть моменты такие недостатки не являются существенными они не препятствуют в использовании этого объекта закупки, тем более, если внешний вид, функционал, все точно по контракту или договору. Заказчик может подписать акт приемки вместе с поставщиком, но обязать поставщика, там срок буквально пары дней, все это довести до ума и окончательно закупку сдать. Да, пожалуйста, конечно, это возможно. Закон здесь абсолютно не препятствует, да и логика, собственно говоря, событий, она тоже именно так предписывать действия. Таким образом, смотрите, друзья, мы делим недостатки на существенные и несущественные. Несущественные – это те, которые не препятствуют использованию, действительно не влияют на функционал, имеют такой характер легко устранимый. Естественно, их надо будет устранить, но это не будет проблемой ни для заказчика, ни для поставщика. Существенные недостатки – это совсем другое дело они неустранимые, они после устранения появляются вновь, они носят такой системный характер, они препятствуют к использованию объекта закупки, они не дают возможности на 100% функционал раскрытия объекта закупки. И тут, конечно, будут разные вопросы. Самый, наверное, главный вопрос такой, надо заменить полностью объект закупки, либо возможен ремонт. Восстановление этих потерянных свойств, тогда какое время этот ремонт будет занимать? Потому что если восстановление этих недостатков, да, если они несоразмерны по затратам, по времени, все, друзья, увы, это слишком проблематично, такой недостаток будет существенным являться, и тоже заказчик потребует товар, либо да, объект закупки заменить, потому что не может ждать месяц, пока будет проходить ремонт какого-то оборудования. Если неоднократно выявляются недостатки, та же самая офисная мебель имеет какие-то пятна разводы поверхности столов, отполировали вроде бы, специальным средством прошлись, прошел денечек, опять все проступило, вновь, так сказать, проделали эту работу, опять все проступило. Понятно, что недостаток более существенный, чем мы думали изначально, значит, надо заменить объект этот, этот товар, потому что, увы, не получается устранить недостаток такими вот способами. Недостатки мы также, друзья, можем разделить на явные и скрытые. Вот мебель, да, недостатки явные, их видно, они проявляются, и, собственно, члены комиссии все тут будут единодушны в своей оценке. Недостатки скрытые могут проявляться только после того, как объект закупки начал использоваться. Возьмите автомобиль. Да, только через какое-то время становится понятным, что какие-то агрегаты, какие-то узлы и механизмы, увы, требуют замены, требуют ремонта, недостаточно хорошо работают, и это создает проблемы пользователей. Тоже касается любой технически сложной продукции. Да, собственно говоря, после ремонта также точно, если у нас обои отвалились через две недели, да, это все равно недостаток, просто он был неявный, а скрытый. Выяснилось, что материалы использовали некачественные, технологию не соблюдали, ну и тому подобное. Поэтому в договорах, в контрактах обязательно заказчиком надо предусмотреть, а участникам надо увидеть. Те условия, которые касаются выявления скрытых недостатков, поскольку придется их тоже учитывать и устранять в кратчайшие сроки, если такое в дальнейшем возникнет. Так что, друзья, вот контракт регулирует и договор точно так же. Условия существенные препятствуют приемке, условия несущественные не препятствуют, недостатки скрытые, которые не обнаружены сразу, но есть некие сроки для их обнаружения, ну и недостатки явные, для устранения которых в контракте, в договоре, четкие короткие сроки, порядок взаимодействия между заказчиком и поставщиком. Таким образом, если недостатки несущественные, устранимые, вот это прям замечательно, легко и просто, будем надеяться, устраняется поставщиком и приемки не препятствует. Так что имейте, пожалуйста, в виду. Будут ли в случае э, обнаружения недостатков дополнительные санкции на поставщика? Да, будут. И смотрите, пожалуйста, друзья, даже если недостатки, собственно, легко устранимые, но, тем не менее, они обнаружены. Мы не можем сказать, что товар на 100% качественный, поэтому мы видим здесь нарушение по качеству, а это значит, что будет для поставщика штраф. Неустойка. Да еще и дополнительно, если заказчик не готов принять объект закупки с такими некачественными характеристиками, и сроки тоже будут нарушены, пока будут устранены недостатки, у нас будет просрочка, а за просрочку, конечно, предусмотрено взыскание пени. Как видите, у нас здесь санкций много. Это касается и контрактной системы, и системы закупок отдельных видов юридических лиц. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, пример формулировки из договора. Подрядчик обязан устранить выявленные заказчиком недостатки результата выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами акта об обнаружении недостатков. И документ установлен, которым будут фиксироваться недостатки, и сроки на устранение. И мы понимаем, что акт приемки... Может быть подписан только после того, как вот эта вся процедура будет завершена. Недостатки выявили, недостатки устранили, пришли вновь и уже вот теперь держим в руках акт приемки. Другая история. Возврат некачественного товара осуществляется силами за счет поставщика в срок 3 рабочих дня с даты уведомления заказчикам. Вот тут вот тоже все просто. Это товар, товар некачественный. Заказчик требует заменить на качественный. Три дня на это дает. Надо быть готовым поставщику. Если на приемке такое произойдет, у него только три дня заменить товар. Потом пойдут уже серьезные санкции. Таким образом, друзья, ну, наверное, такая основная зона риска это недостатки товаров, работ и услуг, которые обнаруживаются на приемке. И если они существенные, неустранимые. Для заказчика открывается возможность а, инициировать одностороннее расторжение контракта или договора, а это РНП, а это, конечно, невозможность получить деньги за поставку, да еще и а, обеспечение будет заказчиком задержано, не будет возвращено. Что такое мотивированный отказ? Очень важный элемент вот этого конфликтного взаимодействия заказчика и поставщика, который возникает на приемке достаточно часто. Причина мотивированного отказа – это только существенные недостатки, которые препятствуют использованию объекта закупки. Прежде всего мы здесь видим нарушение по качеству. Объект не соответствует ГОСТам, нормативным документам, Имеет вот именно такого рода подтвержденные недостатки, которые, увы, не позволяют заказчику за него заплатить. Объект не соответствует существенным условиям, установленным заказчиком. Может быть и по ГОСТу все нормально, но у заказчика были требования к цвету мебели серая, а привез поставщик коричневую. А у заказчиков вся мебель серая, это отдельно оговаривалось договором и было указано, это обязательное условие и тому подобное. Не примет и будет прав, конечно, это было важно. И заранее все эти обстоятельства, стороны в контракте, в договоре зафиксировали. Не представлены необходимые документы, которые установлены контрактом или договором. Пришли автомобили, а ПТСы на них не приехали. И что с этим делать заказчику? Он не может дальше никак с этой продукцией работать, пускать ее в свою хозяйственную деятельность и тому подобное. Конечно, это причина для мотивированного отказа. Или приехали продукты питания, а сертификатов нет, ветеринарных свидетельств нет. Также точно заказчик не может пускать их на кухню своего учреждения, потому что опасность очень большая жизни и здоровье здесь, людей, не дай бог, какие-то проблемы. Конечно, нет, это мотивированный отказ будет. По результатам тестирования получены неудовлетворительные показатели. Коллеги, конечно, это мотивированный отказ, потому что продукция не дает нужных параметров, ради которых заказчик ее приобретал. А объект закупки не обеспечивает необходимый функционал. Мы приобрели кондиционеры для воздуха, они должны поддерживать помещение определенную температуру, а они ее не поддерживают. Ну и зачем нам тогда такое оборудование, зачем нам на это тратить деньги, говорит заказчик, и будет прав. Существенное отклонение во внешнем виде то же самое. Заказчик закупал кресло для своего аптового зала. 210 кресел, 200 кресел одинаковые, и конфигурация, цвет, внешний вид, единая такая э, концепция была. А 10 кресел и другого цвета, и с другими подлокотниками, и даже иных размеров. Ну, куда это годится? Конечно, заказчиков не примет, потому что они абсолютно не соответствуют заявленным характеристикам. И в этом случае он тоже будет, конечно, прав. И так далее, да, друзья, то есть мы понимаем, действительно существенное нарушение произошло, оно есть, его комиссия заказчика, представители заказчика зафиксируют, это будет или претензия, или дефектная ведомость, или акт выявленных недостатков, неважно, как документ будет называться, но он непременно будет, даже бывает, я вот сталкиваюсь на практике, акт приемки, а в нем указаны недостатки и написано, что приемка не может быть осуществлена. Тоже годится, почему нет? Хоть и называется так документ, а в нем говорится, что приемка не произошла. Вполне подходит. Мы самое важное здесь фиксируем обстоятельства этого процесса, процесса приемки и его результат со знаком плюс, либо со знаком минус. Пример мотивированного отказа еще вам привожу, тоже из практики, очень хороший. Вообще говоря, заказчики и по контрактной системе, и по системе закупок отдельных видов юридических лиц не имеют обязанности, обязанности проверять документы поставщика, который он вместе с товаром предоставляет, на подлинность. Но иногда так заказчики делают. Вот в данном случае поставщик вместе с товаром Представил декларацию на этот товар. Срок действия в этой декларации был указан 17 сентября 2020 года. Заказчику это показалось недостоверным, и он решил проверить на сайте Ростест-стандарта эту декларацию. Это легко сделать. И на самом деле был прав, потому что эта декларация истекла еще в марте 2020 года. Ну что сделал поставщик? попросту фальсифицировал документ, подделал его, да, с нашей техникой сегодняшней, это не особенная проблема, заказчик абсолютно мотивированно отказался в этом случае от приемки, И был прав, конечно, получается, у него товар не имеет необходимой сопроводительной документации, а это мотивированный отказ. Ну вот, посмотрите, пожалуйста, какую формулировку можно встретить в контрактах, договорах. Заказчик вправе отказаться от приемки в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования для указанной в контракте договоре целей и не могут быть устранены поставщиком. Вот открывается дорога, мотивированный отказ, друзья, таким образом. Или другая история. Выявление неустранимых недостатков, исключающих возможность использовать объект закупки по целевому назначению. То же самое, то же самое. Как регулируется мотивированный отказ? Где в 44-м федеральном законе, пункт 7 статьи 94, предусмотрено, что в порядке и в сроке установленный контракт для приемки заказчик должен... Либо подписать, утвердить документ о приемке, либо направить поставщику мотивированный отказ в письменной форме. Либо-либо, видите, как ставит система, либо да, либо нет. Либо мы приняли и дальше платим и благополучно завершаем свое взаимодействие, либо нет. Но тогда заказчик обязан пояснить, мотивировать, разложить по полочкам. Почему он не принимает объект закупки? Потому что уже в этот момент возникает право поставщика на устранение недостатков, на исправление данной ситуации, все-таки на благополучное разрешение вот этого конфликта. Нельзя просто так отказать. Друзья, в моей практике адвокатской, арбитражной не раз ситуации имели место не в пользу заказчика, когда он по односторонним расторжением воспользовался, а мотивированный отказ поставщику не предоставил, не предоставил, просто написал основание, допустим, там, документация не соответствует требованиям, все, до свидания. В чем не соответствует? По каким конкретных характеристикам? В каких конкретных пунктах? А документация два тома по тысяче страниц, понимаете? Где не соответствие? как его искать? И главное, что он таким образом лишает своего поставщика право устранить эти недостатки. А ведь закон предусматривает и это право, и даже дает срок 10 дней любому поставщику на устранение недостатков. Только после этих 10 дней вступят в силу решения об одностороннем отказе, если недостатки устранены не будут. А когда заказчик эти недостатки не зафиксировал, поставщика своего в известность не поставил, то и право такого ему не дал, ну и все. Односторонний отказ не соответствует закону в этом случае. Так что видите, друзья, здесь какая такая увязка прямо есть, очень четкая на права э, сторон, на их возможности, на э, так сказать, урегулирование мирного конфликта. Закон его все-таки заложил вот в такой механизм одностороннего отказа и обязательность мотивированного документа со стороны заказчика. Что касается 223 ОФЗ, то здесь, как всегда, закон не вмешивается, никаких условий, порядка и прочих там позиций, связанных с мотивированным отказом, не прописывает. Но у нас в этом случае есть гражданский кодекс, который, конечно же, регулирует самые разные вопросы, связанные с расторжением контракта договора И направлением отказов мотивированных, и уже прям буквально по направлениям. На поставке свои нормы работают, на подряде свои нормы, при оказании услуг свои особенности есть, и ими, конечно же, на них, конечно, необходимо операция. Примеры мотивированного отказа. Ну вот, очень простые примеры, прямо иллюстрации к нашей теме. Поставщик привез консервы, продукты питания, закупка идет, в разбитых и деформированных банках. Понятно, что будет мотивированный отказ от приемки, здесь без разговоров. Подрядчик выполнил работы не полностью, результат работ не соответствует требованиям ни технических заданий, ни СНИПов заказчик не может принять было предусмотрено и покраска стен и замена напольных покрытий и замена электрики ничего этого не сделано а ободрали Стены как-то попытались там с напольным покрытием разобраться, частично только его уложили. Ну, в общем, не годится никуда. Результат, конечно, будет отказ. Исполнитель оказал услугу не полностью. Необходимо было по э, окончании услуги предоставить заказчику отчет об исследовании его документации, о соответствии данной документации требованиям законодательства. Такого отчета нет, соответственно, услуга не оказана. И тут тоже мы с вами увидим мотивированный отказ. Еще пример. Порядок приемки прописан в контракте. Заказчик должен отказать в приемке товара, если обнаружит, что товар не соответствует требованиям, указанным в контракте. В контракте указано продукты питания закупаем, обязательно сертификаты качества предоставляет поставщик вместе с продукцией. Продукция приехала, сертификаты не приехали. Нет, мотивированный отказ приемки не будет. Я хочу напомнить, что если заказчик подпишет акт приемки при наличии таких существенных недостатков, он очень сильно рискует. Первая же проверка и своя ведомственная. И контрольных органов, прокуратуры тоже очень любят эту тему. Штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Я даже уже не беру более серьезные риски, которые тут тоже у должностных лиц могут возникнуть. Если заказчик не мотивированно отказывается от приемки, уклоняется от приемки, не приходит, не присылает своих представителей, попросту не пускает к себе поставщика с продукцией той же самой, или продукцию принял, но не пускает представителей для того, чтобы документы приемочные зафиксировать и подписать. Ну что я вам хочу сказать, друзья, бывает, случается такое, но в этом случае мы имеем место с нарушениями. Со стороны заказчика. И, конечно, поставщику надо позаботиться заранее о том, чтобы в такую ситуацию не попасть. Во-первых, должны быть документы, подтверждающие, что объект закупки соответствует всем требованиям контракта или договора. Сделайте свою внутреннюю экспертизу. Фотофиксация тоже здорово помогает, если потом возникнет конфликт. Составьте все подтверждающие документы у себя. Своя комиссия пусть удостоверится в том, что качество, параметры, характеристики, количество ровно такое, как нужно по контракту, по договору. Если все благополучно пройдет, ну и замечательно, и не понадобятся эти документы. Но если с заказчиком возникнут проблемы, у вас, у поставщиков на руках будет подтверждение того, что вы все сделали правильно и верно. Привожу вам пример. Заказчик отказал в приемке товар по причине несоответствия товара к качественным характеристикам. Поставщик заказал экспертизу. Да, он пошел на расходы, а как по-другому? В данном случае ничего бы не получилось у него. Экспертиза подтвердила, товар соответствует всем ГОСТам, всем правилам и требованиям контракта. И положительные результаты экспертизы помогли заказчику. Он очень быстро поставщику он очень быстро взыскал в суде с заказчиком полную сумму оплаты и пений за просрочку. Конечно, и досудебные претензии он указал все, и в суде у него было все в этом смысле благополучно. Если подтверждений поставщик не предоставит, никаких совершенно, будет просто рассказывать, какой... Так сказать, заказчик у него э, не пускает, и вот так себя ведет. Это ни о чем, друзья. Нам нужны документы, подтверждающие документы. Все, да, помните, пожалуйста, об этом. Что касается судебной практики, связанной с мотивированными отказами и либо их отсутствием, она очень богатая. Это постоянный конфликт, клеющий такой между заказчиками и поставщиками по 44-му и по, 44 по 223-му закону. Ну вот, при, как раз вам хочу привести пример из практики, достаточно такой любопытный. Поставщик в соответствии с условиями контракта поставил заказчику компьютеры. Заказчик отказался принимать. Несоответствие было по спецификациям, не хватало определенного элемента. Да, сказал поставщик. Хорошо, я все понял, я устраню этот недостаток, я доукомплектую компьютеры этим необходимым элементом. Это было безвинтовое крепление карт расширения, вот так правильно это называется. Сделано это было... Но заказчик указал, что поставщик самостоятельно установил эти крепления без согласования с заказчиком. Это крепления не а, сделаны производителем, да, а дополнена продукция потом уже поставщиком. Это меняет технические характеристики, составляющие системного блока, а значит, у него мотивированный отказ от приемки. Ну, вы уже понимаете, да, что горит поставка, уже конфликт очень такой острый, поэтому понимал прекрасный поставщик, что скорее всего в судебном порядке придется этот конфликт разрешать. Так оно и вышло. И суд стал на сторону поставщика. Почему? В условиях контракта указаны характеристики поставляемого товара, но нигде не указано, что их обязательное заводское производство необходимо. А специфика Данного товара, компьютера, позволяет комплектовать его составными частями, и не обязательно это должно быть на заводской территории. Это может быть и потом в процессе использования этого оборудования. Ну, мы и сами знаем с вами, друзья, у нас именно так все и происходит. Мы доукомплектовываем свою технику, да мы ее модернизируем всячески. Компьютерная техника обладает такими свойствами. И в данном случае доказал поставщик в суде, экспертиза, конечно, тоже была, что вот то, что он сделал, его такое докомплектование продукции нисколько не ухудшило качество и характеристики, а наоборот да, дополнительные еще возможности открыла по использованию этой техники. Поэтому у заказчика основания для мотивированного отказа, конечно, не было. Так что вот, обращайте, пожалуйста, внимание, друзья. Важная такая у нас тут тема. Нарушение условий приемки. По договору поставки заказчик получил оборудование. Поставщик провел пусконаладочные работы, но в ходе этих работ были выявлены недостатки. Заказчик отказался оплачивать товар, выдал мотивированный отказ, еще и потребовал вернуть аванс, он был предусмотрен в данном случае. Дальше поставщик доказал, тоже экспертиза, конечно, в ходе наладки сотрудники заказчика внесли технологические изменения. Они вначале попытались ввести объект закупки в эксплуатацию самостоятельно, без представителей поставщика, нарушили порядок функционирование этого оборудования, что потом и вызвало такой вот сбой серьезный. И суд взыскал полную стоимость пользу поставщика, еще и дополнительные затраты, которые поставщик понес и на экспертизу и на там, перевозку этого оборудования и тому подобное. Так что вот имейте, пожалуйста, в виду, друзья, такие истории. Нарушение условий исполнения обязательств по требованию заказчика. Друзья, если вы работаете в стройке, связанной с ремонтными работами, вы это прекрасно знаете. Как часто заказчики требуют вносить изменения в техническое задание, уже в процессе выполнения работ меняют свои требования, свои пожелания очень активно высказывают в форме требований и так далее. Действительно, это просто постоянно происходит. Подрядчик выполнил ремонтные работы, но заказчик отказался принимать результат в связи с выявленными конструктивными недостатками, как он прописал. А на самом деле это были ровно те изменения, которые очень настоятельно заказчик требовал от поставщика в ходе выполнения работ. Поставщик его предупреждал, что это приведет к нарушению условий технического задания утвержденного. Однако... Руководство своими волевыми решениями у заказчика настаивало, требовало, что было сделано ровно так, как хочет заказчик. В результате лифт был перенесен из одной части здания другую часть здания. Это действительно очень серьезная большая работа. И проектную документацию создавал, создавал в данном случае подрядчик. Конечно, это было совсем иначе, чем было прописано в ТЗ, однако в суде было доказано, что все изменения внесены именно из-за того, что заказчик на них очень твердо настаивал, прописывал это, естественно, письменные доказательства были, несколько технических совещаний производилось, которые тоже все имели свой протокол итоговый результат, и суд в данном случае полностью поддержал подрядчика. Ну, давайте взглянем на распространенные нарушения со стороны поставщиков, которые вызывают к жизни мотивированный отказ. В контракте указано, что плотность закупаемого материала 40 микрон. Поставщик привозит этот материал тоньше другой плотности. Согласно условиям контракта, есть два дня рабочих на исправление недостатков. Не успел поставщик за два дня заменить Товар на надлежащий, поскольку ему надо было за ним ехать в другой регион. Что делать? Ничего хорошего. Мотивированный отказ, конечно, в данном случае будет, потому что заказчику для его деятельности данный конкретный товар нужен с указанными характеристиками. Это очень существенно и значимо. Иное место исполнения. Поставщик был невнимателен и привез материалы, по адресу главной организации, хотя в техническом задании было указано, что материал необходимо доставить в филиал, а он находится в другой области. И в кратчайшие сроки не успел поставщик забрать материал у заказчика и отвести по нужному адресу. Конечно, это мотивированный отказ. Сроки, горящие вечно сроки по поставке товаров, по сдаче результатов работ. Вот и в данном случае подрядчик задержал сдачу результата ремонтных работ на два месяца. Заказчик терпеливо достаточно ждал. Несколько раз они с поставщиком подписывали документы, гарантийные письма, что вот вот сдача объекта состоится. Тем не менее, это не происходило. Но и через два месяца, конечно, заказчик потерпения лопнуло и он мотивированный отказ приемки своему поставщику, подрядчику предоставил. Поставщик не передал заказчику предусмотренные контрактом или договором документы. Друзья, ну бывают ситуации, когда это не страшно. Довезем, подвезем, и, в общем, можно пользоваться э, теми же самыми объектами закупки в ожидании этих документов. Тогда и разговоров, собственно, нет. Недостаток есть, но он несущественный и легко устранимый. Но бывают ситуации, когда без документов работать никак нельзя, продукты питания те же самые, да, либо наоборот строительные материалы, то есть бывают ситуации, когда строительные материалы определенные, очень такие специфические для объектов закупки специализированных, и заказчик пока не убедится в том, что они соответствуют всем заявленным требованиям, не может их отпустить. Ну, в атомной энергетике, например, есть там целый ряд своих дополнительных требований. Смотрите, пожалуйста, что в этом случае. По закону номер 44 ФЗ даже есть дополнительная такая санкция за нарушение условий контракта, не связанных со стоимостными обязательствами. А вот как раз у нас документы сопроводительные, мы их можем к таким нестоимостным стоимостным обязательствам отнести, будет, безусловно, штраф. Штраф предусмотрен постановлением правительства номер 1042, он зависит от суммы контракта, вы знаете, там на каждый ценовой диапазон свой штраф, и здесь без него не обойдется. По закону номер 223 ФЗ никакого особого порядка не предписано, но есть положение о закупке в договоре заказчик предусмотрел, Штраф за такое нарушение, как не предоставление документов, конечно, он имеет право его взыскать. Поставщик не обеспечил надлежащее качество товаров, работ, услуг. Это брак. Ассортиментные нарушения, некомплектность, отсутствие необходимых характеристик, параметров, нарушение технологий при выполнении работы, оказания услуг, неполные объемы, неполное количество поставки, технические нарушения. Вот это все, друзья, основания для мотивированных отказов. Несколько слов я хотела бы сказать про электронную приемку, электронный формат приемки, поскольку в 44-м федеральном законе, в связи вот с ситуацией, которую мы все не так давно переживали, электронная приемка прямо получила такое развитие свое. Какие здесь есть особые отдельные условия? Требования к членам комиссии электронным документам, которые по результату такой приемки формируются. Заказчик может включить в комиссию по приемке в электронной форме своих работников, иных уполномоченных лиц. Важно, чтобы у каждого такого сотрудника была своя персональная электронная цифровая подпись, квалифицированная. Потому что все приемочные документы этой подписью надо будет подписывать. Она именная. Документ о приемке может подписать также и тот представитель заказчика, который в комиссию не входит, но, однако, отвечает за закупку, например, сотрудник контрактной службы или контрактный управляющий. Подписанный бумажный акт приемки сканируется и прикладывается к иным электронным документам о приемке и появляется в единой информационной системе он тоже неотъемлемая часть этой документальной базы. Необходимо сделать отметку в реестре контрактов. Чтобы открылась возможность получать от поставщика документы о приемке в электронном виде через ЕИС, в реестре контрактов по каждому контракту надо добавить возможность. Формировать документы в электронном виде. Там есть специальная такая закладочка «Предусмотреть формирование документов о приемке в электронном виде». Такую закладочку можно открыть в отношении контракта, который находится в стадии на статусе исполнения и заключен после 1 июля 2019 года. Года. Откроется значок, который мы привыкли с вами видеть в электронной почте. Это означает, что предусмотрена электронная приемка. Информация о том, что получен новый документ о приемке, будет отражаться в реестре контрактов И можно специально это через реестр отслеживать. Сроки приемки. Когда у нас приемка в электронном виде, друзья, надо понимать, что здесь у нас все-все-все-все с вами тоже прям вот электронное. Написано, срок приемки 5 рабочих дней. Поставщик отправляет товары, документы 19 мая. Товар приезжает 21 мая. В этот же день заказчик размещает информацию о том, что он получил документы. И до 28 мая, с учетом выходных, они там у нас попались он может эти товары принимать. Мотивированный отказ тоже должен появиться ровно в эти сроки. То есть надо укладываться. Не получится даты двигать, не получится нам ничего никак здесь изменить, на то оно и электронное дело, что ничего абсолютно мы не меняем. Система предусматривает три варианта. Товар принят, товар принят частично с претензией, товар не принят. В случае полного соответствия итог приемки сразу отразится, товар принято без расхождений. Ну а если нет, тогда придется опять исправлять недостатки и вновь приемку осуществлять. Дата приемки подтянется, присвоится автоматически в тот момент, когда заказчик электронными цифровыми подписями подпишет документ о приемке. Если товар принимает приемочная комиссия, то это будет отмечено галочкой «Для определения результатов приемки создана приемочная комиссия». Видите, тут все будет видно. Если на приемке проблемы, в поле «Итог приемки» форма документа поменяется, уже появятся специальные поля, графы, и появится информация о документе а об отказе». Принятие товара, работы, услуги. Вот вам, пожалуйста, мотивированный отказ. Что нужно сделать, если приемка электронная? Прикрепить все документы, которые сформированы по итогам приемки, документы о решении комиссии, о результатах, информация о стране происхождения товара, я напомню, у нас 2020 год, обязывает во всех абсолютно закупках, по товарам информацию о стране происхождения давать. Исключения есть, но мы их в этом семинаре с вами не будем рассматривать. Универсальный передаточный документ, если сторона составляет, пожалуйста, он тоже будет сюда, счета и так далее. Все документы автоматически в реестре контрактов будут отражены. Ну и информация об исполнении, естественно, там тоже появится. Если допущены ошибки, система позволяет их исправить, Заказчик может поставщику документы на исправление вернуть. Поставщик может исправление внести и вновь документы отправить заказчику. Удобно, друзья, удобно. Что требуется? в контрактах, но затем и в договорах. Прописывать условия об электронной приемке. Оно должно быть обоюдным. Поэтому еще на этапе составления проекта контракта договора надо это условие включить. Вот и все. И тогда на этапе заключения контракта договора подписи сторон появятся, а значит и условия об электронной приемке будут применяться. Друзья, ну пока электронная приемка осуществляется в формате тестирования, но уже активно, очень в пандемию она многое позволила нам делать. Но с 2021 года приемка будет обязательно для всех контрактов в рамках закона номер 44 ФЗ. Сейчас функционал системы дорабатывается, чтобы к 2021 году все перешли на этот формат. О чем это говорит? Что и для закона номер 223 ФЗ электронная приемка также не за горами и уже вполне можно начинать ее использовать в определенных случаях, привыкать, так как мы все, конечно, будем работать в электронном поле в самом ближайшем будущем, уже это понятно. Поставщики, друзья, что им дает электронная приемка? Они могут взаимодействовать с единой информационной системой и также своей системой бухгалтерского учета, электронного документа оборота сюда присоединить. Передавать в ЕИС проект документа о приемке заказчику, чтобы он удостоверился, что все хорошо. Корректировать, исправлять эти документы. Ну а из ЕИС получать подписанные заказчиком документы о приемке уведомления, все необходимые, что нужно уточнить и как. Очень удобно. У заказчиков вообще прекрасно. ЕИС, э, взаимосвязанность с системами бухгалтерского учета и получение из ЕИС подписанных документов о приемке, сразу попадает в 1С и везде отражается. Как вы видите, друзья, отличие основной приемки бумажной от приемки электронной также и в том, что все документы электронной приемки по контрактной системе, о, бумажной приемки по контрактной системе проверяют казначейство. И сначала оно должно так сказать, удостовериться, что все так, все это пропустить, и только потом завершающие все процедуры. А электронная приемка уже завязана на систему электронный бюджет, поэтому все в автоматическом режиме там подтягивается, в едином формате делается, сразу все сведения отражаются во всех регистрах. Конечно, это экономит время и помогает нам снять всякие дополнительные трудности. Вот так. Друзья, ну что ж, а теперь о конфликтах, которые возникают на этапе приема. По ситуациям, по кейсам прямо с вами сейчас пройдемся, увидим интересные решения. Поставщик привез товар. Количество товара не совпадает с накладной. При поставке молока его складывают в палеты, которые можно формировать по-разному. Вот смотрите, пожалуйста, палеты могут состоять из 72 единиц, 6 на 12, и 60 единиц, 5 на 12 или 45 единиц, 3 на 15. Вот поэтому бывает, конечно, расхождение. Я молоко привожу в пример, но это касается и другой продукции тоже. Пачки разной комплектности могут на заводе перепутать и сформировать эти самые палеты, вот по-разному это может быть. Если заказчик на приемке видит такую историю, не примет партию молока из-за того, что не досчитались одной упаковки, уже будут вскрыты какие-то палеты, да, это придется опять все загружать в таком вот виде, уже раскрытом, опять отвозить на завод, разрозненные пачки собирать. То есть вы понимаете, друзья, какая-то неприятная ситуация. У заказчика есть возможность принять решение. Он может отказаться от поставки, если пока по количеству у него не совпадение, может, закон позволяет. Но может этого и не делать. И вот здесь, посмотрите, пожалуйста, варианты решений. Первый вариант формальный, принципиальный, задача у заказчика отказаться. Будет ли у него тут основания для мотивированного отказа? Да, будут. Формально эти основания есть. Вот предупреждаю просто сразу всех нас, что это зона риска. Мотивированный отказ составить можно, и он пройдет, что называется. Может ли заказчик спасти закупку? Спасти своего поставщика может. Если он видит, что товар качественный, все нормально, в принципе, все на своих местах. Ну, до поставку сделает ему поставщик самое ближайшее время. Вот и все. А в каких случаях так бывает? Но если заказчик лояльный, это, конечно, прекрасно. Но еще и если у заказчика крайняя необходимость. Это продукт питания, им надо кормить сотрудников, например, или ему надо кормить больных в лечебном учреждении, ему тут молоко это необходимо. Он видит, что вины поставщика просрочки или некомплектности нет. Была заявка очень срочный он его там прям буквально дернул в последний момент времени, особенно не было все это пересчитывать и формировать. У вот товар качественный, срок годности нормальный. Речь только о количестве идет. И поставщик готов, бегом бежит, чтобы скорее всего исполнить и устранить недостаток. Тогда, конечно, смысла мотивированный отказ предоставлять, а тем более расторгаться нет. Дать надо возможность поставщику довести дело до конца, а заказчику получить необходимую продукцию. Еще другая ситуация. В условиях договора прописано, что товар доставляют на следующий день после заявки а время поступления заявки поставщику не оговорено ну и вот ситуация заявка поступила в 9 вечера склады уже закрыты, сотрудники уже дома а выполнять ее надо очень быстро на следующий день прямо с раннего утра поставщик желая выполнить заявку своего государственного заказчика или заказчика по закону 223 ФЗ снимает предоплаченный другим заказчиком товар, бегом его оформляет, бегом ищет транспорт его отвести, доставить, чтобы только эту заявку удовлетворить в первую очередь. Ну и на приемке выясняется ошибка, как всегда бывают спешки, нарушение ассортимента. Ошибка в накладной непреднамеренная, вызвана она тем, что, конечно, все стояли на ушах. Поставщик добросовестный, поставка не первая, не последняя и много еще будет чего впереди. Просто он очень спешил, стремился, конечно, спасти ситуацию. И здесь опять два варианта. Вариант первый. Претензию делает заказчик. Наименование товара в накладной не соответствует фактически поставленному и условиям договора. Приемку осуществить нельзя. Требуются корректные документы, в принципе, основания для мотивированного отказа есть. Но Как обидно бывает поставщику, он сделал все, что от него зависело, чтобы поставка произошла, ну и вот из-за каких-то несовпадений там по документам у него проблемы. Увы, друзья, это так, это жизнь. Вариант второй, если заказчик заинтересован, он понимает, такие какие условия он загнал своего поставщика, в принципе, приемка возможна. Нужные документы поставщик сделает и подвезет как можно скорее, он первый заинтересован, потому что при отсутствии документов он оплату свою не получит. Поставщику и заказчику одинаково выгодна поставка. Раз заявка такая срочная была, заказчик, конечно, нуждается, он заинтересован, чтобы товар этот у него был. Ну и в данном случае, конечно, можно приемку осуществить с договоренностями очень четкими, о том, что в ближайшее самое время будут коллектные документы. Иная история. Заказчику требуется срочная поставка продуктов питания, так как накануне он расторг контракт с предыдущим поставщиком из-за того, что тот поставлял некачественную продукцию. То есть питания нет, людей надо кормить. Он бегом просто экстренно заключает контракт с единственным поставщиком, перечень продуктов питания скидывает, характеристики упаковки скидывает. Поставщик также в срочном порядке формирует поставку, доставляет. На приемке выясняется, что поставлено молоко, сегодня молоко достается от нас с вами, друзья, поставлено молоко, объем одного пакета не один литр, как было предписано контрактом, а пол-литра. Поэтому приехало не 100 пакетов по одному литру, а 200 пакетов по пол-литра. Что мы имеем? Поставка есть? Есть. Цена та же? Да. Объем совпадает? Совпадает. Только упаковка не совпадает. Расфасовка. Какие есть варианты? Вариант первый. Основание для приемки имеется. Существенный момент упаковка, конечно, было указано в контракте и, скорее всего, в техническом задании дополнительных каких-то документов, было прописано все как надо, на лицо у нас с вами нарушение, это все понятно. Но напомню, у заказчика срочная поставка, отложить ее нельзя. И опять же, товар качественный, претензий по качеству нет, его можно использовать в пищу, пожалуйста, без ограничений. Тогда можно принять гибкое решение, можно составить дополнительное соглашение к контракту, указать такое основание, которое предусмотрено пунктом 7 части 1 статьи 95 закона о контрактной системе, улучшенные характеристики объекта закупки. Пакеты по полулитру удобнее, их удобнее хранить. А меньше отходов при использовании продукта самого, при транспортировке тоже удобно. И требования к фасовке товара для заказчика не являются определяющим. Он этот товар пускает в готовку в пищу, и блюда создаются на основе молока, поэтому его совершенно эта расфасовка не напрягает в данном случае. Да, конечно, прекрасное решение. Всем так желаю. Дефекты объекта закупки, но здесь уже иное, здесь уже иное, конечно, будет. На приемке заказчик проверил только количество. Приехала офисная мебель, она вся упакована в картон, в картонные такие упаковки, плотные из гофрокартона. Было проверено только количество и маркировка на этой упаковке. Арт подписали, передали поставщику, поставщик благополучно уехал. В дальнейшем после снятия упаковки обнаружили дефекты: в шкафах стекла имеют трещины, фурнитура кое где обломана, царапины на гладких поверхностях, сбитые углы у некоторых столов офисных, МДФ отслаивается по кромке и так далее. Нарушения большие, большие. Что делать? Первый вариант. Вы, напомню, знаете, что поставщик уже с накладными подписанными уехал. Первый вариант. Поставщик мог о дефектах не знать. Конечно, он приехал на завод к производителю, забрал мебель уже в упаковке, всю, там тоже подписал документы приемочные оплатил, естественно, товар, и он мог их не знать. На приемке его представитель не присутствовал, обратите внимание, да, но... Заказчик в таком виде продукцию, конечно, принять не может, как он будет использовать, как он дальше, при первой же проверке это все будет выяснено, и это нарушение очень серьезное, на что же он потратил свои деньги. Нужно составить претензию и организовать замену товара на надлежащий. В контракте и в договоре также должен быть предусмотрен срок на устранение недостатков для такого случая обязательно это друзья конечно часто встречается и так сказать все это будет заявлено и поставщик благополучно все заменит ну и хорошо но есть и второй вариант поставщик отказывается он говорит что ничего не знает у него на руках подписанный акт он товар сдал по количеству все точно сошлось, а дальше как заказчик вскрывал упаковку, что он там делал с этой мебелью, как он ее устанавливал, собирал, как он там ее использовал, неизвестно. Поэтому к нарушениям такого внешнего вида поставщик никакого отношения не имеет. Ну что тогда делать заказчику? Проводить, естественно, экспертизу свою. Устанавливать, что эти все дефекты были еще на заводе при изготовлении возможно материалы изначально имеют дефекты, комиссия будет подписывать соответствующая своя собранная претензию, дефектную ведомость и дальше направлять эту ведомость, естественно поставщику, требовать замену товара, оплату не производить, ни в коем случае иначе для заказчика огромная проблема и дальше, если поставщик не пойдет навстречу, не займется э, этим вопросом, он просто свои деньги не получит. И вот если он обратится в данном случае в суд, я очень сильно сомневаюсь, что ему удастся убедить суд в том, что он поставил продукцию абсолютно качественную. Потому что, скорее всего, заказчик и фотофиксацию сделает, и экспертизу проведет, и акты соответствующие все установят, подпишут, что у него произошло, докажет свою. Э, по поводу экспертиз, друзья, очень много тоже вопросов, мы ее активнейшим образом используем в судебной практике, конечно, когда речь идет о мотивированных отказах, а об односторонних о отказах от исполнения контрактов и договоров. Ну что касается 44 федерального закона, там прямо в экспертизе место отведено. Результатных контрактов, обязательно экспертизу проходят, но в подавляющем большинстве случаев своими силами заказчик ее проводит, достаточно своих специалистов, но есть ситуации, когда даже внешняя экспертиза назначается, приглашаются эксперты, обладающие специальными знаниями, которые могут установить какие-то очень такие специфические факты нужные. Это такой комплекс мер, который позволяет установить соответствует объект закупки требованиям или не соответствует требованиям. Ну и дальше это открывает дорогу, конечно, к самым э, таким четким правовым решениям. Что касается 223 федерального закона, мы знаем, что в самом законе про экспертизы ничего не сказано. Но заказчик вправе также экспертизу проводить, равно как и поставщик, и на нее опираться, потому что и гражданский кодекс это предусматривает. Опять же, и заказчики в своих положениях о закупках не, нередко прописывают, оставляют такую возможность себе партнер, в том случае, если по качеству объекта закупки возникают вопросы. Цель экспертизы отследить, установить нужные... Факты. Соблюдались ли поставщиком все условия, предусмотренные контрактом, договором, нормативной документацией, те, которые были установлены как порядок, как сроки, как методы проведения приемки товаров, работ, услуг. Конкретные характеристики, параметры товаров, объектов закупки, экспертизу устанавливает, показатели самого разного рода, физико-механические, химические, микробиологические, по материалам дает их структуру, по маркировке отвечает на вопросы, по технологиям, по техническим моментам, по соблюдению требований экологической безопасности, противопожарной, все что угодно, в принципе, друзья, на то она экспертиза, любая область знаний достаточно глубокая может быть применена здесь, если есть такая необходимость. Экспертное заключение, которое очень часто мы берем в руки. Когда работаем с мотивированными, отказами, с расторжением контрактов, содержат всю информацию об экспертах, об экспертной организации, обязательно документы, подтверждающие право на проведение экспертизы, описание объекта закупки, методики, которые при этом использовались, порядок изучения, анализа всех необходимых данных, сведений и информации. Технические средства, технические методы, если они в экспертизе были задействованы. Нормативная документация, на которую опирается эксперт, он ее обязательно тоже все приведет. Ну и главное, друзья, результат. Ответ на вопросы разнообразные дает экспертиза очень часто. Эти вопросы формируем мы сами, когда экспертизу приглашаем, заинтересованные лица эти вопросы озвучивают. Экспертиза от себя еще может добавить какие-то важные существенные замечания, которые помогут понять, что же произошло по факту на поставке. Ну, приведу пример экспертизы ГСМ. Часто бывают проблемы с качеством горюче-смазочных материалов, и в быту мы с вами об этом знаем, ну и, естественно, в рамках закупок тоже. В данном случае экспертами могут быть испытательные лаборатории, у которых есть право на проверку нефтепродуктов, паспорт топлива качества предоставит на экспертизу заинтересованное лицо, заказчик либо поставщик, и, конечно же, образец. И далее будет уследование, насколько... Компоненты, составляющие этого образца, этого продукта, соответствуют тому, что прописано в паспорте качества. У нас есть регламент таможенного союза, в котором также все параметры необходимые указаны. Теперь такой важный вопрос, друзья, как акты приемки. Содержание акта приемки. Без акта приемки мы не знаем с вами, произошла приемка или нет. Мы видим договор, мы видим контракт. Но как он завершился, мы можем понять только из автоприемки. Важна дата, наименование сторон, ссылка на контракт, на договор, информация по объекту закупки, что конкретно принимаем, и характеристики. Количество, объемы, функционал, потребительские свойства, описательные элементы, целевое назначение. И так далее. Условия технические, технологические, в соответствии с МИТИ, проекту, эскизу, чертежу. В общем, вот это вот как раз база такая сравнительная, на основании которой приемка и проходит. Подписаны сторонами, без рекламации, без претензий. А, приемки, ура! И есть документ, который открывает возможность по оплате. Это и есть подтверждение, что все состоялось ровно так, как стороны и хотели. Главное, как хотел заказчик. Кроме акта приемки, создаются или прикладываются еще целый ряд дополнительных документов. Разнообразные сертификаты, свидетельства, спецификации. Конечно же, товарные накладные, таможенные документы, если товар ввозной, инструкции, которые делает производитель товара. Универсальный передаточный документ сейчас очень распространен, конечно, тоже мы его здесь увидим. Сметы проекта чертежи, фотографии, пожалуйста. Сопроводительный реестр сдачи документов, если их много, очень целесообразно составлять. Доверенность лиц на приемку. Очень, пожалуйста, прошу вас, обращайте внимание, только уполномоченные лица имеют право подписывать эти документы. Платежные документы. И так далее. Друзья, еще хочу напомнить про один очень важный документ. Уведомление о готовности к приемке. Он бывает так полезен. Не всегда он предусмотрен контрактом или договором, хотя полезно предусмотреть. Бывает, что просто мы его используем в своей деловой практике. Это прежде всего полезно поставщику. Поставщик создает, делает ремонт, ремонтирует объект заказчика. Очень будет хорошо уведомить заказчика о том, что ремонтные работы завершены, и поставщик, подрядчик готов их сдать. После этого открывается как право да, и обязанность заказчика эту приемку осуществить. То же касается и товара, например. Если у сторон есть какие-то договоренности, предусмотренные контрактом и договором, о том, что это через какой-то срок происходит, и нужно уведомить. Бывает, заказчик ставит Такое условие, он должен быть готов принять товар, надо склады свои освободить, поэтому в контракте мы видим условия о том, что поставка товара осуществляется после уведомления о готовности заказчика к приемке в течение, там, не позднее, чем через три дня после получения такого уведомления и так далее. То есть такой вот промежуточный документ очень важен, он показывает возможности. И он дает понимание, насколько четко идут обязательства, выполнение обязательств по контракту и по договору. Дефектная ведомость, я уже о ней упоминала, она прекрасна с точки зрения помощи в разрешении конфликтных ситуаций. Мы там отражаем, что не так, дефекты отражаем которые в товаре в результате работ обнаружены, она может быть составлена отдельно, и отдельно может предоставляться, может быть часть мотивированного отказа, как угодно, пожалуйста, бывает прямо она очень хороша. Ну и несколько слов о том, как действовать на приемке, если есть нарушение. Поставщик просрочил поставку. Срок поставки наступил, товара нет. Что делать заказчику? Направить поставщику претензию. Дождаться поставки продукции, проверить продукцию на соответствие всем параметрам, оформить документы о приемке и, конечно, взыскать с поставщика пени за каждый день просрочки. Что делать поставщику, если он просрочил поставку? мобилизовать все силы, в самые короткие сроки поставку осуществить, оформить совместно с заказчиком документ о приемке и понимать, что пени заплатить придется. Либо он это делает самостоятельно, либо заказчик удержит пение из вознаграждения по контракту или договору. Поставщик поставил некачественную продукцию. Что должен сделать заказчик? Документально зафиксировать поставку некачественной продукции. Рекламация, претензия, также дефектная ведомость, акт о выявленных недостатках. Пожалуйста, любой документ. Далее направить это нужно дело поставщику и потребовать замены некачественного товара на надлежащий, установленный контрактом или договором сроки. Штраф будет, нарушение же имеет место. Дождаться надо замены товара. Надеемся, в этот раз все качественное, документы о приемке можно подписывать. Что должен сделать поставщик в этом случае? Возможно, короткие сроки поставить качественную продукцию, вывести от заказчика весь брак, весь тот товар, всю эту продукцию, от которой заказчик отказался, оформить совместно документы о приемке и понять, как будет уплачен штраф. То ли самостоятельно, то ли он будет, опять же, удержан из вознаграждения. Может ли заказчик не принимать работы, если из-за просрочки заказчику больше результат работ не нужен? Друзья, хочу предупредить, да, вправе заказчик не принимать результат работ, вправе заказчик не принимать и товар. Если просрочка настолько велика, что заказчик уже утратил интерес к закупке. Например, поставка учебников. Поставка учебников осуществляется в определенный срок. Потому что заказчик еще, это образовательное учреждение, как правило, закупка централизованная, заказчик еще должен эти учебники распределить между учебными заведениями, их должны успеть развести и так далее. И если поставщик привозит такую закупку 1 сентября, вы понимаете прекрасно, что заказчик уже не имеет необходимости он, конечно, не будет это приобретать. То же самое касается сезонной продукции, по работам это касается озеленения, например, территорий. Да, мы понимаем отлично, что уже осень, и не все далеко посадки, не за горами, и недалеко, далеко не все посадки можно осуществлять, а уже когда наступает холодное время года, никто не закупает такие вещи, как благоустройство территории, связанные с озеленением. Да, и если просрочили поставку по ранее заключенному контракту, заказчик не примет результат, не примет. Поэтому, друзья, вот тут тоже надо это понимать, надо учитывать. Не безгранично терпение и возможности заказчика. Нарушение сроков также является основанием для мотивированного отказа. Ну что ж, мы много вопросов с вами рассмотрели, они очень важные, практически имеют свое применение. Можем подводить итоги. Итак, чек-лист по приемке. Точное количество и объем необходимо обеспечить на приемке. Соответствие качественным показателям, прежде всего ГОСТы, СНИПы, нормативка всякая разная. Точное соответствие функционалу целевому назначению. Соответствие требованиям к упаковке, к маркировке, к порядку поставки. При необходимости выполняется монтаж, наладка, вход в эксплуатацию. Есть даже требования об обучении персонала заказчика работе на оборудовании, например, которое закупается. Да, вот медицина только так приобретает сложное техническое оборудование, только с обучением своих сотрудников. И Это тоже обязывает, естественно, поставщика быть готовым к таким услугам. Необходимо предоставление указанных в контракте документов. Друзья, помните, пожалуйста, об этом, бывает чрезвычайно обидно, поставка в срок и качество, и порядок полный в этом вопросе есть, однако, да, выпадаем. Потому что, увы, не получается ничего а, с документами. Акт приемки – важнейший документ, подтверждающий исполнение обязательств. Если акт не подписан, значит, нам надо, если мы поставщик, бегом думать о том, какими документами мы будем подтверждать, что созданный нами объект закупки, поставленный объект закупки с требованием соответствует. Ну и, разумеется, сроки. Сроки наше железное правило. Вот так, друзья. Ну что же, теперь давайте посмотрим, что вас беспокоит, какие вас беспокоят вопросы и как мы можем тут друг другу помочь. Если в спецификации указано одно наименование производителя ⁇ лампа, а из-за невозможности предлагаем с другим наименованием, но с сохранением всех параметров технического задания. Заказчик оказывается принимать, но в соглашение на изменения тоже не подписывают. Как быть такой ситуации? Трудно судить, мало информации, но я хочу напомнить Юре одну вещь. Заказчик ориентируется на ОКПД-2. У него есть наименование объекта закупки, на которое ОКПД-2 он закладывал и когда формировал саму закупку, и когда заключал контракт и так далее. И если вы предлагаете другое наименование, у него выпадает важнейший... Такой классификационный элемент, как ОКПД-2, он не может принять. Не может. Конечно, ему и система этого не позволит, и оплата не сможет производиться. Думайте, может быть, вам до соглашения улучшенные характеристики провести, и тогда у вас изменится объект закупки, и тогда, возможно, будет другие УКПДшки использовать. Но это только от заказчика зависит, и насколько вы действительно уверены в том, что характеристики предлагаемого другого товара заказчика устраивают. Оксана. По условиям договора срок поставки 5 дней по заявке. Срок приемки 10. В товарной накладной заказчик ставит дату, когда он принял товар. Товарная накладная 10 августа. Товар приехал в другой город 13. -го. Заказчик поставил дату приемки 24 -го. Считается ли, что мы нарушили срок поставки? В товарное накладной нет дата, когда товар пришел на склад заказчика, только дата приемки. А когда считаешь датой поставки по договору? Спасибо за вопрос. Отличный вопрос, Оксана. Дата поставки это дата приемки подписи заказчика. Потому что если этой подписи нет, то и поставки нет. Только когда он принял, принял закупку, удостоверился, что все хорошо. Все нормально, все соответствует. Вот от этой даты мы приемку и считаем. Когда что куда доставлено, это еще не приемка, а промежуточный такой ну, момент, если хотите, связанный с технической перевозкой товара с места на место. Нам важна именно дата, которая стоит на документе приемки. Светлана, у нас ситуация, мотивированный отказ, мы отказываемся от приемки, если никакого перечня. Полтора года судимся, судебная экспертиза говорит, соответствует, существенных нарушений нет, дошли до верховного, пока на стороне заказчика. Вот здесь самое главное, Светлана, почему на стороне заказчика? Почему? Если у вас отказ немотивированный, если у вас то, что вы должны были поставить, объект закупки соответствует всем требованиям, конечно, вы должны так формулировать э, свои исковые, да, и свое обращение в судебный орган, чтобы именно этот момент доказать, вы правы, не прав заказчик. А и опять же, что вы от него сейчас требуете, важно, в чем ваши исковые требования состоят. Если они состоят в том, чтобы отменить его односторонний отказ и обязать его признать контракт исполненным и обязать его оплатить, я думаю, что правда на вашей стороне, тем более экспертиза. И как раз аналогичная ситуация про компьютеры. Поняла вас, тащите практику. Тащите практику. Совсем недавно Верховный суд, вот буквально, по пару недель назад, обобщил материалы и сказал, что каждый раз... Когда принимается решение по определенному вопросу, необходимо использовать практику судебную и определение Верховного суда. Подыскивайте определения, которые будут вашу пользу, и их прикладывайте к вашим документам судебным. Как заказчик может или имеет право удержать штрафы и в вознаграждении, если прописано в договоре? Ну что, имеет, конечно, право такое. Это никаких проблем. У него, я вам больше могу сказать, ничто не препятствует ему так сделать. Ничто не препятствует. Посмотрите его положение закупка, Кстати, там, скорее всего, прописано такое право на удержание. Но это право у нас предусматривает и гражданский кодекс, и контрактная система. Поэтому заказчик здесь ничего не нарушает. Разумеется, так можно делать. А как, Ксения, как происходит приемка товара, если закупка проходила с применением 616 постановления? Ну, ну и что? 616 постановление ⁇ это электронные торги. Аукцион, конкурс, котировка ⁇ любой способ, которым заказчик обязан приобрести товар, работу и услугу в электронной форме по 223-му закону. Уже это имеете в виду. Как проверяется соответствие выписки поставляемого товара по условиям договора? Выписка с товаром не предоставляется. Ксения, честно говоря, не поняла, что такое выписка. У вас электронные торги были, и на основании этих электронных торгов вы заключили договор. Дальше происходит поставка. Ну и что? На поставке составляется определенный акт. Я не знаю просто, что такое выписка. Если вы поясните, возможно, у нас будет какое-то решение. А так это обычная история, обычная электронная электронные поставка в электронной форме по 223 фЗ. А к приемке, вот и все. Он может быть бумажный, может быть электронный, любой, какая разница. Он все равно в любом случае есть, подписывается сторонами, подвешивается в систему. А, так, Юрий. Нет, повторять не буду, извините. Так, Светлана, как быть с национальным режимом? Участники не могут знать, будет ли конкуренция с российским товаром на этапе заключения контракта, выяснять, что применяется 15% к цене за импортный товар. Светлана, да, я с вами совершенно согласна. Хоть наш семинар сейчас не затрагивает вопросы национального режима, мы по ним отдельно делаем семинары, и, пожалуйста, вы их посещайте, мы очень много ценного рассказываем. Но я предупредить хочу... Всегда вы должны быть готовы к тому, что придет товар российский и получит 15 преференцию. Он либо вы получите с импортом 15 удержание. удержания. Это общее правило. Вы должны быть к нему просто готовы. Вы не знаете, и заказчик не знает, будет ли товар российский. Вы этого не знаете и знать не можете. Да, да. Вот так работает нацрежим. Он дает преференцию априори. Вот в этом дело тут. Да, к сожалению, я вас прекрасно понимаю и всей душой поддерживаю, так сказать, ваше возмущение, но это так. Друзья, я очень была рада вас видеть и слышать, и с вами пообщаться. Я прямо знаю, что вот это наше занятие вам очень поможет, потому что здесь прям мы реально пробежались по жизненным ситуациям. Будьте, пожалуйста, внимательны. Но, с другой стороны, напомню, закупки – дело хорошее, денежное, и надо накачивать нам мускулатуру в этом деле, смело развиваться, смело идти вперед за закупками будущее. Всем желаю успеха, процветания, хорошей, эффективной работы в закупочной деятельности и, конечно же, здоровья. Всем здоровья, друзья, до новых встреч. Да, да, Юрий, конечно, запись будет вам предоставлена. Всего хорошего, друзья, до встречи, до встречи.